Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. Сегодня выполняем расслабляющую растяжку, которую можно использовать перед сном или после рабочего дня. Садимся ягодицами на пятки, тянемся вверх руками, успокаиваем дыхание. На выдохе опускаем руки вниз, скользим руками вперед, раскрываем колени и расслабляем нашу спину чувствуем, как мягко, уходит напряжение, поднимаемся вверх, делаем вдох, соединяем ладони, вводим их за голову, слегка разогреваем суставы, уводим кисти за спину, собираем ладони, раскрываем грудную клетку, держим это положение, дыхание ровное, спокойное. Возьмем себя за локти. Если не получается собрать ладони, можно взять себя за локти, ну, держать это положение. Теперь заводим правую руку вверх, левую снизу, захватываем, пробуем соединить руки в замок. Можно себе помочь, как бы сдвинуть нижнюю руку, вытянуться верхней, удержим это положение. Делаем вдох, раскрываем колени и снова тянемся вперед, вниз, расслабляем нашу спину. Если не получается сесть ягодицами на пятки, можно, можно положить под ягодицы валик или подушку. Теперь мы выталкиваем таз вверх и остаемся в этом положении. Расслабляем шею, отталкиваемся руками от пола, подбираем живот. Тремимся грудной клеткой к коленям, копчиком вверх и живот в себя. Послушайте ваше дыхание, почувствуйте, как расслабляются ваши шеи, плечи, как уходит напряжение с позвоночника. Теперь мы шагаем одной ногой вперед, уходим в глубокий выпад. Растягиваем мышцы бедер, мышцы промежности. Сгибаем ногу в колене, разворачиваем ее на бедро, садимся. И удерживаем это положение. Сзади нога развернута коленом в пол, таз развернут в пол. Теперь мы заводим стопу за колено, собираем себя небольшим узелком. Тянемся к пятке вовнутрь, а теперь наружу. Подтянем мышцы бедер с одной и с другой стороны. Держим это положение. И теперь мы уходим в выпад, разворачиваемся в выпад в другую сторону. Опускаем колено в пол. Переходим на бедро. Тянемся. Разворачиваем таз. Пол, заводим стопу за колено тянемся вовнутрь разворачиваем корпус в другую сторону тянемся наружу опускаемся на спину раскрываем руки в стороны и разворачиваем колени в одну сторону стараемся плечи удержать на полу не выгибаем поясницу колени у нас на уровне таза собедренных суставов теперь разворачиваем колени в другую сторону Ровные, спокойные, плечи, шеи расслаблены. Возвращаемся в центр. Подтягиваем одно колено груди выпрямляем ногу вверх. Держим это положение. Подтягиваем пятку лобковой кости. Берем себя за пяточку и раскрываем колено в сторону. Вот здесь, Если у вас не получается полностью выпрямить колено, стремитесь коленом к плечу или подмышку возвращаем ногу и меняем другая нога подтянули колено, взяли себя под колено нога потянулась вверх удержали это положение держите центр, не выгибайте поясницу разворачиваем колено в сторону одноименной рукой берем себя за пятку И выпрямляем ногу настолько, насколько получается. Если не получается полностью выпрямить ногу, оставляйте ногу прижатую, то есть и стремитесь коленом к плечу, подмышку. Держим это положение. Возвращаем стопу, собираем стопы бабочка лягушка, уводим руки за голову, вытягиваемся, раскрываем колени, тянем внутреннюю поверхность бедра, выпрямляем руки, ноги и чувствуем, как наше тело расслабилось. И на сегодня это все. Я вам желаю хороших выходных, я вам желаю приятного вечера. Задавайте ваши вопросы в комментариях к видео. С вами была Надежда Соколова. До встречи, друзья!